симптомы панической атаки. И когда про это говорят, в большинстве случаев начинается тихий ужас или громкий ужас, я не знаю, как это назвать, но начинается реально черный трэшер. Люди, как попка-дурак, в эту же попку заведенные, вот, начинают повторять тахикардия, сердцебиение, потливость, тремор. Вы уж извините, что так, значит, может быть негативным открасом, говорю, но тем не менее того требует. Почему? Потому что а, когда говорят про такие симптомы, про паническую атаку а, в панической атаке, то людей вводят в заблуждение. В такое заблуждение, где каждая 12-летняя девочка, которая поставили двоюгу по матеши, говорит, что у нее паническая атака. А ошибка в диагностировании проблемы любой а, ведет к неправильному решению, к неправильным действиям. Вот и все. А действия, какие-то неправильные решения, это наше время, это наши силы, это наши деньги. Поэтому я так и говорю об этом. Значит, смотрите, чтобы э, сказать, что, что является симптомом панической атаки, надо сказать, что не является симптомом панической атаки. Итак, э, вот тремор, тахикардия и так далее. Представим, что я человек, который э, боится выступать публично. И мне предстоит как раз-таки такой выход на сцену. Я стою за кулисами э, и чувствую, мне трясет. Я чувствую у меня, значит, тахикардия, чувствую сердцебиение, чувствую тремор, э, вот. И у меня паническая атака или нет? Ну понятно, мысли в голове спутанные там и так далее. Я чувствую страх, еще что-то. Э, у меня паническая атака или нет? Не знаю. И никто не знает. И я думаю, нет такого человека, который будет, да, как судья, значит, по, по паническим атакам. Да, у тебя паническая атака. Нет, это не паническая атака. Ну, такого нету. И то есть вот догадывайся сам, паническая у тебя атака или нет. А, или человек хочет с кем-то познакомиться. Допустим, парень с девушкой или девушка с парнем или просто с коллегой по работе пришел на новую работу, хочешь с кем-то познакомиться, испытываешь трудности. И у тебя ком в горле, опять-таки, у тебя, э, ты чувствуешь какой-то негатив, в животе все бурлит, переворачивается. Э, ну, вот как люди говорят, опять-таки. И тремор опять тахикардия, сердцебиение, все это есть. У человека паническая атака или нет? Кто ответит? Не знаю. Человек с родителями ругается, э, на него родители там как-то взаимодействуют, еще что-то. У него паническая атака или нет? Не знаю. А эти симптомы все есть, понимаете? Проблема здесь в том, что эти симптомы есть симптомы любого невроза. Любой, ну скажем так, 90% неврозов базируются на этих симптомах. Начиная от самого маленького э, значит, невроза, заканчивая уже какой-то физиологической, физической проблемой, эти симптомы есть. Ну у человека может проблемы быть сердцем реальные. А ну, так его конечно у него будет и тремор у него и сердцебиение будет у него и одышка будет у него и а, значит и потливость будет может давление там скачет ну да а, вторая здесь проблема в том что интенсивность этих проявлений а, говорят тремор вот вот у кого-то такой тремор вот который почти не заметен, да, у которого может быть даже вообще не заметен, а только чувствоваться самим человеком. А у кого то может быть такой тремор, знаете то, что, ну, э, он как эпилептик на реви, уж извините меня, вот. Э, и у кого паническая атака. Вот тот, кого жестко колбасит, ну не знаю, может быть у человека просто так ярко выражается симптом обычного невроза, да, такое бывает, такое бывает часто. Я не берусь сказать, что это паническая атака, если такие жесткие проявления. Смотрите, главный симптом панической атаки это, это как выстрел из пистолета в ногу. Это такая ситуация, когда если ты думаешь, окусал а ли меня комарик или в ногу вчера, или по мне из пистолета выстрелили, то, скорее всего, по тебе, у тебя была не паническая атака, по тебе не стреляли. Это значит, раз, два, паническая атака, главный симптом, это... Чувство, что ты сейчас сдохнешь, вот именно так, это чувство просто неконтролируемого ужаса, который захватывает тебя. Суть здесь в том, что он вообще ни капли не контролируем. Тебе будут говорить, да все, все, успокойся, все хорошо и так далее. Там вокруг тебя окружат твои близкие, тебя будет, ну, ты будешь в панической атаке, тебя будут колбасить, может быть, внутри, может быть, снаружи. Ты, эта, эта штука, она вообще типа жесткая, она типа лютая. Вот я сейчас говорю такими словами, казалось бы, непонятными, но люди, у которых была паническая атака, и люди, у которых не было панической атаки, они определят по себе, они поймут, о чем я говорю. Значит, симптом панической атаки – это когда ты теряешь контроль над телом почти полностью, почти полностью. То есть некоторые люди падают в бессознанку, некоторые люди ну, показывают да, хардбас, некоторые люди… Э, наоборот застывают и вот так стоят, но внутри у них просто, ну, ад на земле творится, да, ад наяву, вот. Это что касается реального симптома панической атаки. Если вам поставили двойку по матеши и вы немножко взгрустнули, и у вас, значит, там сердце колотилось перед тем, как к доске выходить, это при том всем, что вы учитесь в 11 классе, то... Это, конечно, не паническая атака, можете выдохнуть у вас просто невроз. Вот, Но, как мы знаем, неврозы и перерастают в панические атаки, про это я рассказывал в каком-то другом видео. Также, про лечение панических атак я тоже рассказывал, ссылку на видео оставлю в описании. Также, если вы хотите задать лично мне вопрос, по лично вашей ситуации, можете написать мне в WhatsApp или в Telegram, номера на, значит, на эти мессенджеры есть на сайте, вниз отскроллите, там все будет ссылка на который в описании всем всего доброго будьте здоровы будьте счастливы